всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка два в одном причем по сути эти две вещи одинаковые за да, исключением одного момента Ну, во-первых здесь производитель один small rig, а второй производитель это но no -no по сути это две одинаковые детальки называется l-образный кронштейн либо rig благодаря которому может установить любой тип оборудования вместе с камерой ну а small rig еще используется бабилизаторами. что здесь справа слева представлено и в частном объеме но сразу же хочу сказать что в основном применяется конечно для больших стабилизаторов ну чтобы здесь большой стабилизатор не укладывать и не показывать покажем на маленьком но принцип тот же самый хотя не обязательно использовать стабилизаторы тяжелые а в частности например DJ Ronin, куда и предназначен этот small rig l-образная rig, а мыслить будем нестандартно в том смысле что применять можно в любом месте. Два однотипных объекта. но ну, Единственная цена, конечно, различается в 10-15 раз. Относительно нудно-найма. Имеется в виду, мол, Рик Надо стоит дороже. Итак, давайте открывать, что находится внутри. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте по скроем вскроем. Первый вариант из того, что пришло все это вот в таком состоянии. Как мы видим, простая у нас упаковочка, а в частности, телофан, на котором есть какие-то буквенные обозначения, цифры. Ну да ладно. Вот что из себя представляет Элеобразный Рик, ну или хват. Здесь можно типа холодного башмака установить либо фотоспышки, либо свет. Внизу на стандартный винтик идет с резьбой 1.4. Папа-мама здесь тоже 1.4 для того, чтобы установить, например, на штатив, ну, либо еще в какое-то место с этой резьбой, например, на стойку. Чтобы удобно было использовать причем можно не только в динамическом режиме то есть непосредственно управляем но и в статическом режиме то есть установить на штатив стойку и дополнить там либо фотоспышками либо цветом и осуществлять съемку здесь у нас что-то пластиково прорезиненной поверхности ну, а здесь стандартный алюминий у нас идет причем можно регулировать непосредственно дну захвата и вот это вот первый вариант самый простой потом посмотрим как к ним пользоваться ну, а сейчас приступаем к более объемные вещи что из себя представляет объемный риг либо L-образный хлад стандартная упаковка морыга по минимуму обозначений и яркости ну, вот как видим предназначен для данных устройств обычно гимбалов имеется в виду стабилизаторов. Но можно мыслить нестандартно и использовать съемки данное оборудование. То есть стандартно их упаковка в минималистическом виде, в сером варианте. Такая вот некричащая упаковка. Но ввиду того что Small Rig. Вышел на новый этап, то и изделия данного производителя начали повышаться в цене и давайте рассматривать что находится внутри для этого используемся соответствующим канцелярским ножичком ну, внутри стандартная упаковка их стандартный пакет с обозначением, а в непосредственно находится сам этот или образный рик, ну или хват. Так что он себя представляет здесь представлено. Здесь также есть холодный башмак, куда можно закрепить ваше оборудование, там свет, вспышку. Ну, для видео цвет конечно для фото ну, не знаю кто будет использовать для фото мне вот понадобилось для видеосъемки причем не только установка на стабилизаторы кстати один из них вариантов здесь лежит но и использовать с другими вариантами съемки там с фотоаппаратом здесь есть отверстия сквозные, куда можно тоже при желании установить то или иное оборудование 3.8 дюйма и стандартная 1.4 дюйма, что вот здесь есть причем если вы используете стабилизатор BGI Ronin то там закрепляется при помощи вот этих двух комплектных винтов там также резьба в ножке ну, или в ручке, кому как нравится идет двойная, также 1.4 дюйма и 3.8 но здесь вот нету ушка но зато на магните вложили небольшой ключик что достаточно удобно чтобы закручивать ваше изделие ну и как все у нас хорошо выполнен достаточно качественно, это можно видеть и наблюдать, кстати здесь снизу тоже есть отверстия для установки на штатив, стойку ну и так далее либо на комплектный ручной штатив, который идет в комплекте к стабилизаторам вот как в этом случае, здесь также резьба 1.4 представлена и восьмых без проблем устанавливайте, но вот здесь вот нет резьбы, где ключик Отверточка у вас представлена. То есть вот два таких вот изделия. Один без имени, второй с именем. Ну и отличается, конечно, по весу. Кстати говоря о весе, давайте взвешим. Хотя по идее с марриган можно посмотреть технические характеристики и увидеть значение Ну а для наглядности давайте взвешим при помощи весов. Вот у нас граммы обозначились и общий вес мал рига л-образного рига или хвата кому как нравится у нас 284 грамма а безымянного его конкурента ну и как сказать конкурента вот даже не поставим здесь 130 грамм практически в два раза меньше и легче и давайте посмотрим как эти два или образных рига ведут себя если используется различным оборудованием итак давайте приступать смотреть что из себя представляет два этих L-образных рига или хвата для установки вспомогательного оборудования итак приступаем Итак, я вам продемонстрировал два L-образных рига для того, чтобы воспользоваться вспомогательным оборудованием при видео-фотосъемке. Один из них это Small Rig, который в большинстве предназначен для стабилизаторов, но и можно быть использован не только для стабилизаторов, также использован и для других элементов для съемки фото либо видео там для фотоаппаратов, смартфонов, ну и тому подобное. И второй вариант без имени. Стоимостью минимальной. То же самое, или образный рик для установки дополнительного оборудования. Ну и как хват будет дополнительная стабилизация. Да, и еще один немаловажный момент. Чем тяжелее оборудование, тем лучше идет стабилизация. Но учтите момент, то что, например, при фотоаппарате у вас будет уже двойной хват за не наступающую часть хвата фотоаппарата. Плюс еще и вот этот хват. У вас будет двухручный хват дополнительных устройств вам не понадобится типа клетки но ну и как вариант у вас будет еще дополнительное новесное оборудование в виде света и фотоспышки если вы используете ну либо удобно размещаться на различных вспомогательных устройствах таких как штативы стойки и так далее каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию довел до вашего внимания